Жизненный опыт всего лишь топливо для писателя. Чем больше страданий, тем лучше писатель. Так что не расстраивайтесь, Милан Васильевич, все-то у вас впереди. Близ Диканька начали находить дела убитых девушек. Рядом с местом преступления всегда видели какого-то всадника. Способности Николая Васильевича могут оказаться за пределами вашего понимания. <свы> <свы> У вашего Гоголя очень богатый фантазм. Начало Ух ты. с 31 августа в кино.